Доброе утро, мои родные! С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожители, и самый точный прогноз на неделю для раков. В будние дни недели у раков предвещает удачу в личной жизни. Это относится как к одиноким ракам, так и к тем, кто влюблены или даже состоят в семейном союзе. Ваш супружеский союз держится на взаимопонимании и умении находить компромиссы. Вы всегда сможете договориться с партнером по любому вопросу. Влюбленные могут дозреть для до того, чтобы сделать следующий шаг в своих отношениях в сторону их официального оформления. Во всяком случае, между вами и любимым человеком могут появится более серьезные обязательства друг перед другом. Что же касается одиноких, то вы будете чувствовать себя вполне комфортно, поскольку у вас может быть в это время много творческих увлечений, хобби, спорта и иных развлечений. Не исключено новое романтическое знакомство с множеством приятных сюрпризов. А в выходные дни могут немного осложниться партнерские отношения. Поведение партнера может оказаться непредсказуемым и вам могут ну, не поставить вас в известность о каких-то, например, важных делах, а у вас будут на это свои планы продолжаем тему любви она посвящена в общем-то вся неделя посвящена будет вашим отношениям влюбленным раком на этой неделе не стоит быть через чересчур эмоциональными как бы ни была богата а, полутонами палитра ваших чувств, ситуация может требовать другого стиля поведения. Раком, страдающим от безответной или а, от безответной любви или мечтающим произвести впечатление, стоит быть осторожнее с 24 по 26 января. Вы можете потратить много душевных и иных ресурсов, ну в общем-то, получив не так уж много взамен. А вот 22 и 23 января они потенциально конфликтны в это время нежелательно выяснять отношения потому что есть риск но в общем-то подлить масло и так уже в горящий огонь аккуратнее дорогие мои что касается финансовой сферы и карьеры на этой неделе раки смогут применить свои творческие способности при индивидуальном обслуживании клиентов, особенно это относится к тем услугам, которые ну, призваны сделать людей красивее, здоровее, например, работники салона красоты, фитнеса, спортивных мероприятий, стадионов, модных бутиков и так далее. Можно смело принимать участие в творческих конкурсах, кастингах, выступать со сцены, вот все это повысит вашу популярность. А середина недели благоприятствует для финансовых инвестиций на биржу для финансовых действий с валютой поэтому пожалуйста воспользуйтесь этими днями и конечно же если вам нужен индивидуальный прогноз конкретно для вас для вашей какой-то темы для вашего вопроса обращайтесь мы всегда сможем с вами найти наилучший день даже час Мои дорогие, если вам полезны наши прогнозы, ставьте лайки, делитесь со всеми друзьями, поставив там, где нажать репост, чтобы все друзья были в курсе прогноза, полезного видео, рекомендаций. Я очень часто отвечаю на вопросы и выхожу в прямой эфир с интересными темами. И, конечно же, чтобы быть в курсе всех этих новых тем, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, тогда вам будет приходить оповещение о том, что мы в эфире. До новых встреч, мои родные! С вами была Елена Дегурова, содружество Иркожителей. До новых встреч! Пока-пока!